Как роза красная цветет в моем саду Любовь моя, как песенка, с которой в путь иду Сильнее красоты твоей моя любовь одна Она со мной, пока моря не высохнут одна Не высохнут моря, мой друг Не рушится гранит Не рушится грани, Не рушится грани. Не остановишь водопад, ведь он как жизнь бежит, ведь он как жизнь бежит, ведь он как жизнь бежит. Любовь, как роза красная, цветет в моем саде.